Ребята, всем привет-привет и добро пожаловать на канал ЯОля. Моя коллекция Squishy растет и сегодня я хочу вам показать 5 игрушек очень классных. Это будет вот такая вот необычная шоколадка, смотрите как она качественно сделана, она одета в костюмчики и чем-то даже напоминает Деда Мороза, как будто у нее такая вот яркая шубка. Очень приятно мять в руках, очень качественно сделана и все ссылки на данные товары будут в описании, обязательно потом после просмотра видео загляните туда. Также я заказала себе вот такой вот котик-гамбургер, у меня был уже наподобие котик, здесь на нем как будто сыр, он очень мягкий, пахнет ванилью и его приятно сжимать в руках и хорошо принимает свою форму и стоит достаточно недорого, но очень яркая, необычная вещь, которая будет украшать мой рабочий стол. Также в этот раз я решила заказать себе супер-огромное мороженое. У меня уже коллекция мороженого, и я решила еще добавить одно мороженое. Смотрите, какое оно яркое, фиолетовое, бирюзовое, как мои ногти, и вообще очень необычное. Этим оно меня и покорило. Также здорово его мять в руках, очень приятное, хорошо сделано очень-очень яркая, так что будет стоять на моем рабочем столе. Еще в этот раз я решила заказать себе вот такой вот интересный сквиш. Смотрите, это такой тортик, на нем прям как будто настоящая клубничка. Также здесь украшение ягодки и крем. И еще этот сквиш сюрпризиком. Он необычный, потому что у него есть магнит. И его можно клеить, например, на холодильник. То есть вот таким образом будет украшен холодильник. Очень красивая вещица, необычная, поэтому рекомендую ее вам. И я решила заказать необычный брелочек с